Хочу сказать большую-большую благодарность этой клинике. Посещаю очень много лет уже ее, не знаю, столько не живут. Большое спасибо за сегодняшнее обслуживание. Ангелина Игоревна прекрасно все мне сделала. Все-все-все, что я просила. Надеюсь, что ваша клиника будет только процветать. Спасибо большое. И девочкам на ресепшене тоже.